12 февраля необычный день. Я переписываю снова эфир для того, чтобы был лучше и качественнее звук. Итак, друзья, я напоминаю вам, что сегодня 12 февраля и необычный день. И это можете погуглить, какой же это день. Это и день трех святителей, это день э, китайский Новый год, это и много других праздников. Особо хочу обратить внимание на китайский Новый год. С 21 января по 21 февраля. В Китае повсеместно празднуется этот день как особенный. И там радостные события, позитивные эмоции. К этому празднику стараются прильнуть многие люди туда, едут на эти праздники, чтобы поучаствовать. Почему? Потому что мы заряжаемся позитивным эгрегором. Плюс ко всему Китай влияет на культуры разных других стран. И этому эгрегору в том числе я предлагаю сегодня присоединиться. Для этого в 15 часов по Москве, в 14 по Киеву я проведу бесплатный эфир, глубокую трансмедитацию для того, чтобы убрать негатив боли из вашего тела, для того, чтобы вы могли в будущее прийти легче, проще и, скажем так, радостнее. Так вот, для этого нужно подготовиться, сделать следующее. На одном листе бумаги вы выписываете 7... Берете лист бумаги, делите ее пополам и выписываете семь негативных ситуаций, которые есть у вас. Вам кажется, что вы, может быть, что-то уже проработали, но если эта ситуация всплывет, значит, вы еще не проработали. Это могут быть отношения, здоровье, деньги, все что угодно. Вы прописываете эти семь негативных ситуаций, которые у вас еще помнятся. Описываете их в каком-то цвете и в символ. И это делаете напротив каждого такого значит, символа, ситуации и описываете, пишите там напротив каждого с правой стороны. На втором листе бумаги пишите 7 желаний, всем желаемых моментов, которые вы хотите в этой жизни получить. Также могут быть и здоровье, и деньги, и отношения, и ну, любую ситуацию, которую вы хотите, чтобы была в вашей жизни. Для этого важно прописать грамотно с учетом вижу, слышу, чувствую, как будто это произошло. Я об этом долго учу вас, рассказываю. Есть у меня книга «Тренинг-инструкция. Как грамотно использовать свой мозг». Кому интересно, здесь оставим ссылочку на эту книгу. Так вот, грамотно записывайте 7 желаний, как будто уже это есть в настоящем времени. Не «Я хочу», а как будто это уже есть. И тоже напротив каждого желания, которое вы хотите, чтобы было, тоже 7, тоже 7, 7, 7, 7. Описываете, и тоже пишете символ, и в цвет обличаете. Затем приходите с этими листочками, с этим сделанным заданием. Это для вас надо, не для меня. И вы получите мощный заряд, подпитку эгрегора, Бога, людей, высшей силы, а главное вас самих. Потому что такой день можно делать особенный, можно делать любой день, который у вас есть. Вот даже вот 1 января, как у нас есть, 0-0, да? Так вот каждый день 0-0 всегда является магическим. Просто это надо знать и это использовать сознание свое и бессознательное. Поэтому у вас такая будет возможность получить такой огромадный заряд, убрать боль и прописать себе путь к новому вашему. Запись будет бесплатная. Она сработает для тех, кто подготовится. Ну, а эфир будет сразу удален. И запись будет за деньги, запись будет за 20 долларов. Это условная цена. Здесь мой труд, здесь мои деньги, здесь моя энергия, здесь мое время и так далее. Согласны? Ну, а для вас это огромный прорыв. Поэтому для вас мотивация подготовиться и сделать, и написать здесь, кто готов и кто будет. Готов, сделано. Я это спрошу у вас тоже на занятии на этой трансмедитации. У нас будет она короткая, не будет много там разглагольствований, потому что люди придут уже сюда подготовленные. Она будет на бизнес-страничке. Ссылочка тоже будет под этим видео. Сейчас я вещаю с личной странички. Также она будет, это сообщение и в Ютубе, и в Инстаграме уже есть, и по рассылке тоже мы отправили. Поймайте эту возможность и ищите для себя возможность попасть на такой суперкрутой эфир. Переписала, потому что, говорят, был слабый звук, и я не поленилась, чтобы был звук лучше. До встречи в 15 часов. 12 февраля, необычный день. Воспользуемся. И я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт. С удовольствием поделюсь с вами магической практикой работы сознательного и бессознательного чтобы вы получали все, что вы хотите, намного проще, убрав из души, из тела хлам.